Вдруг, знаешь, что я подумала, а вдруг это дневник кого-нибудь из этих сатанистов? Вдруг это они духов вызывали? <съем> это видео про проклятый лес мы сняли в тот же день, как нашли чужой дневник в страшном замке. И я еще на тот момент не начала его внимательно читать. О, вот они! Мои перчатки! Которые я потеряла в прошлый раз В прошлом видео Когда мы были Вот в том вот Страшном, огромном Просто гигантском замке И полностью снимали его И, короче, ребят, в соседнем маленьком домике Мы нашли Я не знаю Ну, наверное, это дневник В общем, это какая-то Тетрадь На первой странице которой есть План Вот здесь мы были, вот это Огромное здание Я думаю, что это какой-то дневник Потому что тут явно есть записи Прям с датами от лица какого-то человека Мне кажется, это то ли парень с девушкой То ли... Например, Оля хочет домой, мне важно найти все Какие-то определенные места подписаны Короче, раз уж мы все равно близко находимся, мы вот эти вот отметки можем проверить Потому что сюда идти очень далеко И, по-видимому, там еще очень много таких же страшных, больших, заброшенных зданий Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать никогда самые новые ролики и ставьте лайк, если вы тоже такие же любопытные. вам тоже интересно, чей то дневник. Нам нам вот туда куда-то. Тут уже сразу какое-то упавшее дерево. Я думаю, это из-за недавнешнего урагана, который был. Может быть, его молния несло. Смотри, что это такое черное? Это типа зала или что? Нет. Смотри, это что-то... Это что-то вообще непонятное. Я сначала думала, что это как сгоревшее что-то. Что это... И все дерево в этой вот черной фигне, как какой-то грибок, что ли. Смотри, ствол у него весь в этом, похоже на какую-то лаву, причем на первый взгляд кажется, что это обгоревшее дерево, но когда трогаешь залу, она пачкается, а это не пачкается вообще. То есть это какие-то странные наросты черные. И они еще в такую там, видели, пупырышку какую-то. Фу, что это? Я, если честно, вообще такое в первый раз в жизни вижу. Но, блин, после того, что в том здании было, здесь может что угодно происходить. Смотри, какое дерево страшное. Какой-то вообще странный лес. Смотрите, дерево без единой ветки. Вообще веток нет. Под деревом стружка свежая. И везде дырки от дятла. Вот здесь свежие. Маленькие, большие, а там наверху в дереве вообще везде дырочки Там два дерева с ободренной корой прямо сильно Жесть, что такое? По крестику нам нужно вот сюда вот получается куда-то Нам куда-то в этот район, но не совсем тут все понятно, потому что нету метров не написано никаких Но тут мы нашли еще одно разрушенное Дерево. И оно явно разрушено, мне кажется, не сейчас ураганом, а оно уже давно здесь валяется, скорее всего. И его уже внутри там термиты посъедали. Оно такое длинное-длинное, огромное, Всем хом покрылось. Смотри, а там еще попадали ветки, и все в ветках здесь свежих. Это, видимо, вот от недавнего урагана, который был. Но самое жуткое то, что рядом с этим деревом еще одно дерево, и в него реально, наверное, ударила молния То есть там что-то черное, там, я думаю, что его уронила молния И вот оно упало, отвалилось, и почему-то оно внутри пустое Может быть, где-то здесь как раз и есть наш первый крестик Надо пройтись еще в округе Смотри, там еще одно уничтоженное дерево. Блин, ребят, это реально какое-то заколдованное место, просто какой-то проклятый лес, потому что если там дерево упало когда-то от молнии, оно явно было старое, то это свежее падение, оно прям явно свежее. Вот это было, наверное, как раз после этого нашего урагана. Смотрите, там откололся вот кусок, вот туда, видимо, ударила молния, хотя не знаю, бьет молния реально вот так в деревья прям или нет, особенно в одном и том же месте. И вот упал огромный просто кусок дерева, можно сказать, что все дерево И самое странное это то, что у него сверху явно там была какая-то дыра И в этой дыре вот здесь вот земля в дереве, земля в дереве Это все выглядит реально как-то очень подозрительно Еще одно дерево точно так же упало вот там вот, либо это семейка дятлов-убийц, которые здесь просто все разрушают вокруг себя Либо это э, как-то связано с проклятием сатаны, которого тут вызывали Потому что ну, я не знаю, как объяснить, что в таком маленьком квадрате Смотрите, вот это вот, это от э, грозы как раз упавшее дерево, черное Это сажа явно, то есть вот она пачкается и она выглядит, рассыпается И такая как бы у нее структура явно... От огня, а здесь целый пень вот в этой черной, как лаве или какой-то странной жидкости. Вот так вот ее снимаешь, как как какой-то чехол, который на дерево надет, и оно никак смола совсем, оно такое странное, даже не черное, а серое, темное, темно-серое, я бы сказала. Я такой первый раз в жизни вижу, я не знаю, что это, может это грибок какой-нибудь, плесень, может это... Какой-то живой организм, какая-то болезнь деревьев Но это очень странно, что все это в одном месте Просто вот в одном, в одном квадрате, реально Так, смотри, колодец Мне кажется, что нужно читать дневник Но тут столько страниц, и это просто за 5 минут не прочитаешь Слушай, так это... Это вот он, это он был отмечен, колодец вот здесь вот на карте, вот здесь, точка 1. А есть еще два, наверное, там тоже колодец, может быть, в нем что-нибудь есть. А вот этот квадрат, наверное, это место, где вот собрана просто какая-то жуткая энергетика. Мне кажется, что все-таки нужно начать читать дневник, потому что здесь целая тетрадь, тетрадь смерти, я сейчас вспомнила. И это как бы... Логично, может там какие-то будут записи, объясняющие все то, что здесь происходит, ребят Смотри, там что-то красное за тобой Я сначала думала, какие-то игрушки, а это что такое? Это какие-то поганки, наверное Грибы растут на дереве, как чага, только это... Они мягкие Вот такие вот красные, они, наверное, ядовитые грибы и вся палка в них. Здесь. Я, если честно, вот еще. И с той стороны. Я, если честно, в первый раз в жизни вообще, ребят, вижу красные такие грибы, которые растут на деревьях. Подожди, ты идешь по такой же палке. Их тут так много. Причем они растут только на этих двух палках. Их нигде в округе больше нет. Красные грибы, как кровь кровавые грибы слушай пойдем найдем в этот второй колодец вдруг там что-то есть ребят полный заряд был второго аккумулятора на камеру и она села здесь Вообще жесть, как так может быть у меня такого никогда не было взяла и просто села батарейка на камере вообще здесь такое странное место какое-то прям пугающее неприятная какая-то атмосфера. Хотя вот сейчас вышло солнце, и при этом ну, закатное, и при этом все равно как-то так нехорошо здесь. Короче, а вдруг это... А вдруг, знаешь, что тут было? А вдруг это не, не, не а кого-нибудь из этих сатанистов. Вдруг это они духов вызывали и они на самом деле там что-нибудь сидели тут писали этот дневник жили тут. Это все дятел убийца. Дятел убийца уничтожил дерево. Посмотрите, он просто реально уничтожает весь лес. В дятлов селились демоны. Здесь живут демонические дятлы, которые разрушают все вокруг себя. Семья дятлов убийц. Ой, Провалилась в этот дурацкий колодец Я не увидела, я как-то шла спиной такая. Чик туда, жесть Ну он слава богу Не глубокий такой, но блин это было страшно Я представила, что там какой нибудь болото И оно сейчас меня засосет Фу. Я так понимаю это Фу, жесть Я так понимаю Это вторая Второй крестик на их карте Этих ребят и уже реально начинает темнеть У меня реально сейчас сердечный приступ случится Я не знаю, что произошло Но это дерево тоже отвалилось Упало Эти дятлы, видимо, я думаю Пытались достать пчел Тут кругом лежат куски ульев То есть это вот здесь пчелы делали мед Они гигантские Куски сот просто огромные То есть я такое в первой жизни вижу так близко То есть здесь был мед и эти дятлы или кто-то разрушил, все, смотрите, тут они везде, вот еще, сколько много их Самое странное и вообще такое пугающее, это то, что все это в одном месте, все эти ужасы собраны просто как на подбор в одном месте Самое странное, что дятлов тут не слышно, то есть их тут нет, вот так вот их не видно нигде Но судя по дыркам в деревьях, их тут миллион должен быть просто Получается, что рядом со страшным замком в котором, блин, вызывали сатану. Походу, реально проклятый лес. Что делали эти ребята там? Я не знаю, зачем они там были. Нифига нет. Поэтому это бесполезно. Бесмысленное какое-то, получается, брождение в ужасном просто месте. Все, мы уходим отсюда, потому что реально, блин, уже прям амурашки по коже. Подписывайтесь на канал, переходите по ссылочкам на новые ролики на других моих каналах и ставьте лайк этому видео, если вам тоже интересно этот дневник. Написал. Кошмары снятся, болит голова. То, что мы видели, что-то не отпускает нас отсюда. Или это был... там пусто. Кто-то тут был до нас, положили туда кое-что свое на проверку.